Всем привет, меня зовут Настя и сегодня я покажу вам свою мартовскую коробку Glossy Box В этом месяце она обыкновенная, розовая, она не тематическая Но хочу сразу сказать, что я попробовала практически все продукты из этой коробки Поэтому у меня уже есть мое сложившееся мнение, собственно, с которым я хочу с вами сегодня поделиться Итак, начнем! Для начала, как всегда, это журнал и листочек со всеми продуктами. Я не буду ничего больше говорить о журнале, потому что уже много раз говорила о нем. И сейчас быстро расскажу, какие продукты мы сегодня будем рассматривать. Первое – это масло для тела. Следующее – это прозрачная пудра. Следующее это матовый блеск для губ, потом сухой шампунь для волос, и последнее это капли которые помогают лаку высохнуть быстрее. И я попробовала все, кроме одного продукта из этой коробки. Я не успела, к сожалению, попробовать эти вот капли, которые, по идее, должны помогать лаку быстрее высохнуть. Но я обещаю, что я обязательно попробую, и уже в следующих видео обязательно расскажу об этих каплях. Ну и как обычно все красиво запаковано, все красиво здесь разложено, все розовое, но коробка в принципе в этом месяце и самая обыкновенный. Итак, поехали. Первое, о чем хочу рассказать, это вот такое вот масло для тела. Такое масло мне уже приходило. В прошлый раз у меня приходило с другим запахом и сразу могу сказать, что что это очень крутое масло, потому что оно действительно очень круто увлажняет, но это как бы не прям масло, но такое как э, крем, да, то есть оно называется Body Butter, но он не жидкий, у него такая кремовая текстура, и он действительно очень классно увлажняет кожу, и он очень круто пахнет. Поэтому, в принципе, если вы ищете себе какой-нибудь увлажняющий крем для тела или увлажняющее масло, да, то обратите внимание. Это у нас бренд The Body Shop. Следующий продукт, которым я хочу рассказать, это вот такая вот прозрачная пудра от Luna by Luna. Никогда раньше не слышала о таком бренде. Я уже попользовалась этой пудрой. И могу сказать, что у нее матирующий эффект, да, то есть у нее матирующий финиш. Я вообще обожаю прозрачные пудры, потому что прозрачные пудры можно наносить... И не бояться, что ты придашь того или иного оттенка да, своему лицу. А здесь вот единственное, что мне не нравится, то это упаковка. Потому что получается, что здесь огромные квадратные дырочки. Их здесь очень много. Из-за этого получается вся пудра, она вот просто-напросто высыпается отсюда. И когда открываешь ее, то все оказывается на тебе. У меня есть, например такая же прозрачная пудра от Inglot, ты мне очень нравится ее форма выпуска, потому что она очень удобная, ничего никуда не разлетается, не рассыпается и так далее. А здесь вот открыл, и пол баночки внутри. Из-за этого получается, что вся пудра, она тебе, а не там, где она должна быть, да? Но сейчас мы поговорим о ее собственной эффекте. Она очень мелкого помола, Поэтому не бойтесь ее наносить, вы не получите никаких белых пятен и так далее И как я уже говорила, у нее матирующий финиш И я ей уже попользовалась И в принципе могу сказать, что я ей вполне довольна Дальше следующее, это сухой шампунь для волос а, вот я уже много слышала о таком шампуне, но никогда вообще не задумывалась о том, чтобы его купить и так далее, и здесь вот он мне пришел, и я безумно довольна, что я его попробовала. Я им уже попользовалась, я прочитала, как правильно его использовать, как правильно его наносить и вообще что с ним делать. И я безумно довольна, потому что результат просто невероятный. У меня была очень грязная голова, вот прям жирные-жирные корни, но у меня просто не было времени ее помыть, а на следующий день мне нужно было э, проводить курсы и так далее. И просто утром я попшикала вот... Как здесь написано, я попшикала, потрясла, распределила на корни волос, хорошо-хорошо втерла, и действительно буквально через несколько минут это просто произошло какое-то чудо, потому что волосы а, перестали сиять, не, у, у жирность ушла, и действительно... Был эффект того, что я только что помыла голову, вот высушила ее, выровняла, да, потому что выравниваю волосы, и действительно был эффект чистой, только что вымытой головы. Я обязательно сделаю отдельно обзор этого шампуня, потому что я хочу вот прям показать, как он работает, поэтому обязательно смотрите все в следующие видео и не пропустите обзор именно на этот шампунь. Следующее это вот, собственно, вот эти вот капли, которые помогают лаку высохнуть быстрее. К сожалению, я не успела их попробовать, но, как я уже сказала, я обязательно их попробую и в следующем видео расскажу о них. Здесь вот такая вот пипеточка, собственно, я уже просто, я почитала, как его использовать, но я не успела нанести их. А, вот. И там было написано, что просто красишь ногти, потом капаешь одну каплю на ноготь а, и как бы ждешь. И вот эти капли, они как бы помогают лаку быстрее застыть. Ну, посмотрим. Очень интересно, потому что действительно тоже не всегда есть время вот, вот сидеть и а, ждать, когда же высохнет лак. Хотя сейчас, конечно, многие делают гель-лак, поэтому... Но все равно я обязательно расскажу. Так, и последнее. Это э, матовый блеск для губ от Wet n Wild. Э, у меня оттенок Rebel Rose. И сейчас я его нанесу на губы и покажу вам, как он выглядит. Но я также его им уже пользовалась, я его уже наносила и ходила с ним. И тоже хочу сразу сказать, что он мне очень понравился. Он совершенно не стягивает губы, как и другие матовые блески. И он практически вообще не ощущается на губах на протяжении всего дня. Он очень легко наносится, в принципе... Достаточно длительное время он держится на губах, поэтому, в принципе, довольно-таки хороший блеск, и мне очень нравится оттенок, потому что он такой нюдовый, то есть его спокойно можно наносить каждый день и использовать в ежедневном макияже. Итак, собственно, вот так вот выглядит этот блеск на губах, очень красивый цвет, мне очень нравится, и он очень классно подходит мне сейчас под мой коричневый смоки айс. Как я уже сказала, на губах он э, практически не ощущается, не стягивает. В общем, очень крутой блеск. А еще мне очень нравится кисточка в этом блеске, потому что она вот, такой, вот такая вот изогнутая немножко. И за счет этого ей очень удобно наносить блеск на губы, потому что получается, что она как бы прогибается да, под, как раз под форму ваших губ. Ну, собственно, это и вся моя мартовская коробка Glossy Box, я надеюсь, что это видео вам было полезно, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментарии, также ставьте лайк этому видео и не пропустите все последующие новые видео. Огромное спасибо, что смотрите меня, увидимся!